Здравия, уважаемые друзья. На связи Денис Залевский и наши дамы, которые обратились значит, за получением подарочных мегаватт контрактов. Вот. И в общем у нас сейчас происходит разговор в скайпе онлайн. Поставить решили запись, потому как дарю 1 мегаватт подарочный и сразу же сделаем отзыв. Запишем за который я также дарю 5 мегаватт еще. А вот мне значит девушки скинули адрес кабинета кошелька я его копирую захожу а, так сейчас у нас мешается маленечко где тут как сдвинуть а, вот так вот все сейчас обновляю страничку страничку нажимаю отправить сразу получается вставляю ваш адрес и отправляю вам уже 6 мегаватт контрактов то есть один подарочный и 5 за отзыв ставлю цену газа 21 имейте в виду кто переводит мегаватт контракты так нажимаем перевести высвечивается почта у меня афлия хал Хай, Мухия. Хаймова Мухия Халимова. Халимова, да 74 джмайл ага, Ну все, значит, понимаем, что почта верная Нажимаем подтвердить Все 6 мегаватт контрактов Вам ушло э, Благополучно С чем вас и поздравляю Ну и теперь как раз можете, пользуясь случаем Оставить свой отзыв э, ну Опять. просто, то есть вот сейчас у нас идет запись. Представьтесь, как считаете нужным, назовите свой город, как узнали об этой информации, обратились ко мне, да, и что пришлось сделать для того, чтобы получить подарочные мегаватты. Ну, в принципе, вот так вот. Ну и какие-то свои впечатления. Да, да, да, да можно, можно. можно. Да. Добрый вечер, меня зовут Харима Альфия, я из Татарстана. Мне как-то контракте я узнала от своей подруги, Замардиной Гузель. А, а она у меня такая активная, все до этого до, до, до, до истины докапывается. И а, получилось очень так легко и просто, а, что мы позвонили Денису Залевскому. Денису Залевскому и отправили свой адрес в... Любой адрес и адрес почты, да? И получили подарочные, подарочные мегаватты, да? Да, да. За что благодарим. Все это получилось легко и быстро. <coughs> Желаю всех, всем дальнейшего успеха. Ну, благодарю вас за отзыв. И э, хочу сказать, что. Вы правильно поступили, как бы, ну, многие люди, то есть не знаю почему, то есть, не обращаются за, вот за акционными, за подарочными. На самом деле зря. Потому что а, вот эти вот мегаватт контракты вы можете использовать на, для получения бесплатной электроэнергии, либо для заказа а, бестопливного генератора. То есть вот у меня товарищ а, живет в двухкомнатной квартире, у него 1 мегаватт электроэнергии он расходует за 4 месяца, при том, что у него включены постоянно все а, там, э, ну, электроприборы. Да? <сёк> ну, не то, что там постоянно одновременно, да, ну, просто он пользуется всем да, и ни в чем себе не отказывает. И тем самым а, вы уже сейчас получили 6 мегаватт, и если вы закрепите еще пост у меня, который на странице ВКонтакте висит, как раз об этой акции, <сёк> то получите еще 10 мегаватт. Итого у вас получится 16 мегаватт, и этого количества вам, в принципе, хватит на 5,5 лет. Если вы, ну, по такому же принципу, то есть проживаете, да, там, например, в двухкомнатной, в трехкомнатной квартире, на 5,5 лет вам хватит бесплатно пользоваться электричеством, даже без приобретения генератора. Спасибо вот такие вот, такие пироги. Да, да, мы еще планируем купить. Ну, покупку на Надо покупку, вид, покупку сейчас оформим отдельно уже после получения подарков то есть uh -huh. обращаю внимание что подарки дарим только новым участникам у которых нет мегаватт контрактов то есть вы также можете обратиться получить подарок а потом уже там еще дополнительно купить uh -huh. Uh -huh. так ну мы на этом остановим наше видео благодарим всех за внимание Рекомендую изучить да, информацию, спасибо. проникнуться ей и как бы, рассказывать всем своим знакомым, близким, чтобы обращались за получением бесплатных мегаватт-контрактов, потому что наша задача максимально распределить их э, э, среди населения э, нашей страны. Так, ну все, останавливаем. Сейчас только сообразим, как это сделать. Спасибо, ага. спасибо большое mm -hmm.